Она вокруг него ходила, ходила, ничего не помогает. И бабушка вышла на крыльцо, она говорит, что ты говорит, плачешь? Она говорит, ну вот, цыпленка убила. Она взяла в руки, что-то там пошептала, и поспустила, и он побежал. Вот, вот это вот, э, знаю эту историю. Знаю историю, что э, мама, когда приехали мы э, погостить к бабушке, она в Талице жила, папа сам у меня из Талицы,